Здравствуйте. Сегодня у нас снова в гостях Максим Коваленко из марксистского кружка Краснобай и пришел он нам сегодня рассказать о том, что такое современная философия науки и какие там интересные идеи выдвигались. Ну, и, наверное, стоит начать с того, что же это вообще такое и зачем это нам надо. Ну, во-первых, всем привет. Во-первых, ну почему эта тема так важна? Ну, на мой взгляд, потому что в наше время, когда мы вверх цифровых технологий живем, мы всегда видим, что появился так называемый культ науки. То есть, всегда молодежь э, следит за новыми научными открытиями, интересуется там, новыми какими-то продвижениями в теории там, черных дыр. Или, там, э, ну, в виде научпопа да, в основном. Да, да, в виде научпопа, различных антропогенез.ру популярен mm -hmm. стал и так далее. Но никто никогда не задается вопросом, а что такое наука вообще. И этот вопрос в рамках пози ну, позитивистской, научно э, научпоповской концепции никогда не раскрывался. И в этом плане было бы интересно провести нек некоторый ликбез. Поэтому э, стоит посмотреть на как бы, новые концепции э, в, в, нау в научной философии XX века, которые ну, на Западе продвигались. Так называемыми постпозитивистами. То ну, есть мы будем говорить о не о марксистской сейчас, а в общем-то, да. так скажем, о буржуазной да. Да, философии науки. Да. Да. Ну, марксистскую затронем, да. все-таки uh -huh. это э, смежно, uh -huh. как сказать, смежная тема. Ну, в первую очередь, постпозитивизм представлен знаменитым э, поппером, который uh -huh. имя которого содрогает uh -huh. левые круги одним своим упоминанием. Но сегодня поговорим не о нем, а о его учениках. В первую очередь это Имри Лакатас, венгерский философ, э, это будет основная часть. И также Томас Кун, знаменитый, и э, Фей поэтому Ну предлагаю начать с Лакатеса, да что да. это вообще такое за зверь был, да. чем интересен, чем знаменит. Да. Самый интересный из постпозитивистов, который ломает вообще всю концепцию восприятия левой публикой постпозитивизма, это как раз Лакатас. Uh, в первую очередь интересна его биография, так как Лакатес uh, родился в социалистической Венгрии, был совком, и uh, в молодые годы, получается, он учился на философском, uh, и первые свои какие-то философские работы он начал выпускать под влиянием так называемого кружка Сабо, Карасони и Кальмара. Это... Uh, Получается, венгерское направление, которое изучало взаимосвязь философии и математики. Что как раз повлияет в будущем на э, главную работу Лактаса, доказательства и опровержения, как доказываются теоремы. Ну, о ней мы поговорим позже. Угу. А, получается, э, Сабо как раз, он занимался платонической математикой, ну, то есть изучал философию математики Платона. Uh, Все вот это их собрание происходило в форме диалогов, они там спорили, uh, ну, как примерно и кружки марксистские у нас uh -huh. сейчас проходят. Uh, отучился на философском факультете uh, и написал, написал свою аспиранскую диссертацию на тему, uh, получается, социологии понятий. Ну, то есть, как понятия происходят именно с точки зрения марксистской теории философии. То есть в это время он как раз был еще марксистом. И э, все эти работы того времени, к сожалению, утеряны, либо уничтожены им самим. Порвал с прошлым картой. Почему так произошло, чуть позже, расскажем. Но осталась одна очень интересная работа, которая называется современная физика и современное общество. Чем она интересна именно с точки зрения марксизма? Получается, вся эта работа это такой как-то дань уважения материализму и империокритицизму ленина то есть он рассматривает вот эти проблемы позитивистской философии но на новых каких-то научных достижениях то есть тут как раз обсуждаются важные вопросы интерпретации квантовой механики и некоторые как-то сказать, э, философии осмысления вообще человеческого бытия с точки зрения новых научных достижений. Ну, то есть вещь, которая да. была популярна и у советских философов да. в то время, да? Да, ну, то есть э, э, все в 60-е мечтали mm. там, о, о космической экспансии, некоторые mm. там, что мы засели Марс, космос, вот этого ну, все продвигалось во всех, как бы, странах и на Западе тоже. Такой э, космический гуманизм, если mm. можно mm. так сказать. и Получается, он анализирует критически довольно интересную э, работу философа и физико-теоретика э, Джинса, который изучал как раз, э, ну, он аккумулировал все знания о вот этом вот э, пози позитивном, так скажем, космическом будущем и решил его осмыслить с точки зрения, если капитализм останется. То есть он остался в капиталистическом как бы в капиталистической парадигме если так можно выразиться и начал продвигать то что человечеству нельзя лететь в космос потому что человечество будет чувствовать себя отчужденным одиноким то есть э, он фактически экстраполировал то что мы видим в нашем сегодняшнем мире отчуждение товарный фетишизм и все остальное но только на космос то есть, то есть он решил, что этого станет еще больше, если мы полетим в космос, значит в космос лететь нельзя. Есть пока есть капитализм в космосе ногой, да? То есть это такой научный пессимизм, который сейчас очень популярен. Второе, что интересно в этой работе, это именно трактовка квантовой механики. Как раз в, в то время, когда писал с эту работу, э, очень было популярно воззрение на то, что квантовая механика ну, опровергает материалистическую вообще какую-то концепцию, ну, ре, какой-то реализм э, того, что находится вокруг нас. Ну да, то есть да. Как, бы, как раз когда она появилась, очень многие тогдашние ученые начали философствовать в идеалистическом ключе, да, да и, тоже Гейзенберга, наверное, да. можно вспомнить. Но это стандартная штука, когда появляется... Революция в науке, философы массово, ученые массово бросаются в идеализм. Потом их попускают, да? Как <с <с раз, ну, можно так выразить, три стороны вот этого научной революции квантовой происходила. Она на трех этапах. Первое, это, так скажем, квантовый антиреализм, когда появилась вот эта концепция Гейзенберга. Бора, ну Бор подключился uh -huh. позже. Они как раз трактовали вот это неопределенность Гейзенберга. Ну стоит, наверное, пояснить, что такое неопределенность Гейзенберга. Стоит. Да. Получается, если так, ну все, любое как бы параметр нашей, нашего макромира мы можем измерить с помощью каких-нибудь приборов. Там, допустим, Гаишник стоит, меряет, как едет машина. Ну, скорость машины, он там включает свой радар, померил, и все там остановил его, оштрафовал еще что-нибудь. Если мы берем квантовый мир, получается, мы не можем полностью отделаться от влияния человека на сам объект изучения. То есть субъект изучения становится участником как бы, исследования. Mm -hmm. Потому что те ну, частицы, которые мы испускаем своими приборами, ну не частицы, а волны, с которыми мы испускаем своими приборами, они сопоставимы по размерам тем объектам, которые мы изучаем. Следовательно, мы на них влияем и не можем полноценно познать э, все параметры этих объектов. Ну, то есть э, как раз э, Гейзенберг открыл то, что в квантовом мире мы можем понять э, только положение частицы, либо ее скорость. Два этих параметра мы познать не можем. А в А ньютоновской концепции считается что вот как раз эти два параметра когда мы их оба знаем мы значит ну как детерминируем все в этой частице мы знаем все что куда она полетит что она делает и так далее отсюда гейзенберг наложил это еще на свои платонические идеи и вывел то что как бы ну значит это продукт моей головы значит она материализовалась под моим воздействием как бы и все. И другого объяснения у него не было. В то же время появился так называемый классический э, отпор, ну то есть э, классический реализм, который э, бил mm -hmm. Бора и Гейзенберга. Это ну, в основном был представлен Эйнштейном. То есть Эйнштейн как раз отстаивал точку зрения того, что нет, нельзя так судить, это просто наши э, как бы... Приборы слабы для того, чтобы познать это. Ну, Но когда мы разовьемся, мы сможем познать квантовый мир. То есть вот бог не играет в кости, это угу. про это? Да. да, то есть как раз ну, он со своей точки зрения спинозизма угу. это трактовал. Но также появилось другое воззрение, которое было таким своеобразным синтезом этих двух. Это квантовый реализм. То есть представлен в основном был Шрёдингером и Бомом, двумя физиками. Которые как раз говорили, что и тот дурак, и тот дурак. И а, как раз к квантовый реализм, он ввел новое понятие о том, что бывают вероят, ну, вероятностные понятия. То есть, там, ну, мы не можем определить, но мы можем определить вероятность. То есть, вернули такой реалистический тон в это все то дело. это как раз про кота, который жив мертв, да, да. То есть, кот... Это было э, Редингера это такая насмешка над концепцией Гейзенберга, которая показывает, насколько это абсурдно, если мы это экстраполируем на наш мир привычный, что коты у нас и живые и мертвые оказываются. Но что как раз Лак это заметил. Э, интерес, э, ну, интересно, для нас эта статья тем, что он нашел довольно интересную параллель между неопределенностью Гейзенберга и товарным фетиш фетишизмом. Ого, как? Да, то есть э, Марксистское понятие о товарном фетишизме, оно э, хорошо ложилось на то, что когда Гейденберг, допустим, изучал и все скидывал на приборы, мы можем то, то же самое видеть в нашем производстве, когда э, рабочий настолько поглощен э, необходим, ну, необходимостью законов товарного мира нашего, э, что э, он начинает отделять товары, которые он производит, как бы от человеческих отношений, угу. что товары взаимодействуют с товарами, и у них есть какая-то своя сущность, и отсюда он там почти религиозно эти да, Что да. отношения между людьми подменяются, отношения да. между товарами. Да? да, то есть то же самое фактически мы можем видеть в научном мире, потому что точно так же там работают люди, <связано> ну, пролетарии, можно сказать, которые типа, сидят со своими приборами, изучают какие-то микро-макро-объекты, но из-за того, что они не владеют этими, объ... ну, этими приборами, они начинают сказать, подчиняться им, а да, не наоборот. Uh -huh. То есть они начинают религиозно верить в эти приборы, которые якобы мешают им познать, а значит познать нельзя. И как раз Лак это выводит, что просто надо понимать, что приборы как бы не управляют нами, mm -hmm. а мы должны развивать их, и тогда только квантовые какие-то, квантовый мир мы сможем познать. Ну такая Эйнштейновская точка зрения у него была. Но тут еще один фактор есть, как раз в чем интерес, вот, возвращать к старому философскому вопросу о том, что, о соотношении субъекта и объекта. Угу. То есть когда мы, ну всегда в науке считалось, что чтобы познать полноценный предмет, мы должны полностью из него исключить субъект. Ну, то есть мы... Ну, основа классической да. механики. Да, собственно, да, да, да. Да. То есть мы должны познать сам объект, и если мы полностью как бы открестились от субъекта, значит все отлично, все научно. Такая концепция даже сегодня часто в современной психологии господствует или еще в угу. других науках. Но в чем тут проблема? Как раз квантовая механика показывает, что субъект может влиять на объект. И отсюда вернулась вот это вот этот спор, который э, давно еще господствовал в философии, и разрешился идеалистически. Ну, то есть Канта туда надо да, да, полагать, да? Да, Кант. Но вопрос тут в том, что э, Лактас, получается, э, вдохновился воззрениями Лукача. Ну, Лукач в тот момент в Венгрии был такой рок-звездой философии, mm -hmm. то есть все гуманитарии э, вдохновлялись им, смотрели на него там, с, с обожанием, <laughs> сходили mm -hmm. на его лекции, там было, были целые очереди, то есть это был такой доступ к какому-то марксизму, не, не, не, как сказать, нертоадоксальному, нертоадоксальному. Да, так. да, да, то есть не, не какие-то догмы, которые uh -huh. тебе впихивают в голову, а вот какое-то осмысление, какое-то движение мысли. И вот как раз с этой точки зрения Лакатос посмотрел на то, что это укладывается в одно из воззрений Лукача о тождестве субъекта и объекта. То есть мы можем посмотреть, что когда человек взаимодействует с квантовым миром, чтобы его познать, можно только взаимодействовать, то есть субъ... взаимодействие субъекта, оно обязательно, то есть, mm -hmm. нельзя его никак исключать. То есть только так мы сможем познать какие-то э, объекты в квантовом мире. Ну, если банально э, вести какую-то э, дихотомию между субъектом и объектом, то у нас получится проблема того, что появятся различные вещи в себе. Ну, если как по канту брать. Uh -huh. То есть мы будем просто смотреть на эти объекты, а реальны ли они, может, это какая-то типа об, оболочка. этого То есть, я, я правильно это? понимаю, речь идет именно о том марксистском понимании Нет. того, что. Собственно, преобразующая деятельность человека, да. да, она неотделима от познания мира, да. который преобразуется человеком. Да. то есть как раз Лак это выводит, что практические критерии, которые ввели, ну, ввел Марк, как раз Маркс, он и демонстрирует, что только так мы можем познать мир вообще, квантовый мир э, нам демонстрирует это. То есть э, вывел материалистическую концепцию квантовой механики в противовес какой-то mm -hmm. идеалистической. Но время шло как бы когда лак это получается закончился ну уже получил свою степень он пошел работать в министерство культуры то есть стал бюрократом mm -hmm. ну он был не высоких должностей был там ну в низшем звене но при этом он сыграл довольно печальную роль в том что обвинил, ну сыграл роль в том что в обвинении Uh, преподавателей Эдж Эдшферского колледжа. То есть uh, он обвинил их в антисоциалистических взглядах, то есть uh, и этот колледж закрыли. То есть такой культурная революция помалу прям произошла. И получается его закрыл, но постепенно до самого лакота тоже добрались из-за того, что Решили, что он слишком халатно действует и ни в чем не повинных людей как бы обвинил. Перестарался. Перед его Да, Перестарался, за ним пришли. И куда, конечно же, его отправили? Конечно, в венгерский ГУЛАГ. В венгерском ГУЛАГе он пробыл три года. Там исправно и примерно себя вел, стучал на всех, кого возможно. И его отпустили раньше, через три года. Молодец какой. Да. Но, э, но нет, он все таки одумался. И когда произошло венгерское восстание 1956 года, он, конечно же, пошел в стройных рядах свергателей как бы, бездушной бюрократии как бы советской навязанной. но То есть вместе с националистами, да. нешел коммунистов, надо да, полагать, да? Да. да? да. Ну, То кстати, есть... как и Лукач. Да, но... И получается, когда он уже второй раз доигрался, его никто не простил, и он быстро смылся на Запад. И как раз тут и начинается его знакомство с поппером, Лондоном и так далее. То есть резко у него внезапно, не надо полагать, да. поменялись его марксистские да. взгляды, да? То есть марксистские взгляды превратились в антимарксистские как раз. Классическая история. Да, то есть ну даже если мы посмотрим, то сейчас часто господствует э, трактовка Лакотаса как невинные жертвы режима. То есть вот ученый, типа, там старался, работал, его там, типа, все время репрессировали, его это до канала, и он решил поехать вот, в свободный мир европейский. Ну, видно, что если посмотреть биографию Лакотаса, не совсем вписывается в невинную жертву. Ну, как я присутствую, на самом деле, таких случаев, да. что же там случилось-то на Западе? Да, как раз он устроился в Лондонскую школу экономики. Где он подает под научное руководительство ну, его научным руководителем становится небезызвестный поппер, и там он, получается, аспирантуру проходит заново. Да, а Поппере у нас есть на канале цикл роликов, да. можете глянуть там все весело. Да. И как раз поппер его вдохновил на перевоплощение в постпозитивисты. Угу. Да, то есть тут он пишет свою вторую диссертацию о том, что, ну, доказательства и опровержения, как раз про философию и математику. Но, что интересно, эта работа в Советском Союзе издавалась, и причем даже с подзаглавием, ну, точнее, эпиграфом, который сам Лакатос написал о том, что эта работа посвящается Попперу. То есть, даже во времена, когда Поппера не жаловали в Советском Союзе, работа, которая была ему посвящена, вполне себе прошла проверку и была издана. Получается, его новый период начался с лондонской экономической школы. Он вдохновился Поппером, написал свою работу «Доказательства и опровержения», самую знаменитую, которая издавалась по всему миру, даже... Среди немногочисленных работ, которые изданы у нас на русском, это самое главное еще. Да, да? ну, да. все знают такую штуку, кто изучает специальную ту да. дисциплину. Да. Да. И как раз эта работа, это такой, такая дань уважения его студенческому прошлому, вот этим кружкам Карасонья и Сабо, где они дискутировали на тему философии и математики. И как раз она построена в, таком необыч... в такой необычной манере. В, ма... в манере того, что учитель запер с учениками, типа, в... получается в комнате. И они обсуждают доказательства теоремы Эйлера о многогранниках. То есть такой форма того, что то есть движение мысли продемонстрирует различные подходы но очень сложно ее читать из-за того, что очень много примечаний. Ну, то есть, mm -hmm. так как эта работа такой идеализированный исторический процесс, из-за того, что, типа, каждый, каждая историческая личность, каждый математик представлен в виде ученика, придётся, приходится сглаживать углы где-то, еще что-то, из-за этого огромное mm -hmm. катастрофическое количество mm -hmm. примечаний, которые там присутствуют, из-за этого очень ä, сложное чтение. Ну, про примечания мы еще поговорим это больная тема для Лакатоса, но как раз в чем интерес данной работы в том что хоть Лакатос посвятил ее попперу и отказался от своих марксистских взглядов но тут затронуты довольно интересные мысли по поводу математики то есть еще со времен евклида господствует воззрение на то что математика это дедуктивная наука ну то есть мы берем какой-то раздел там, геометрию не знаю там теорию множеств еще что угодно какой-то набор аксиом создаем на нем выстраиваем раз все получается круто значит все мы молодцы мы войдем в историю. А то если... есть, что такое надо да извечная, практически платоновские идеи такие, ну то есть, Евклид господствовал практически 20 веков. То есть, это... Он, когда создал свои начала евклидовские геометрии, они еще даже в 19 веке в вузах европейских проходились. то есть, это такой... Ну вот как создал аксиомы, так они и присутствовали. Практически вся работа заключалась в том, что какие-то его истолкователи сидели, ковырялись в этих аксиомах и пытались их как-то улучшить, чтобы они соответствовали новым научным открытиям. И как раз из-за этого произошло, ну, когда старая математика начала рушиться, то есть Евклида поменяли на неевклидовую геометрию Лобачевского Римана. Математику омрачила страшная вещь, как бес... ну, такая страшная вещь, как бесконечность. А, как бы еще со времен Аристотеля считалось, что бесконечность это очень опасная штука, и ее её... лучше держать в чулане, и они забыть. Ну да, там мало ли начинают думать, что черепаху не может догнать, да, охерец. Страшная штука, действительно. То есть страшные парадоксы возникают. И Аристотель решил ее спрятать в чулан и сказал: никому не трогать эту бесконечность, иначе она нам нагадит в математике. Ну, в итоге Кантор в 18 веке достал ее из Чулана и так нагадил, что вся математика сломалась и до сих пор не восстановилась. И в чем тут вопрос? Как раз э, работа Лакатоса, она заключается в том, что вот эти все споры математиков, которые были в 20 веке по вопросам бесконечности, по вопросам аксиом математики и так далее там как раз еще появился гёдель который опроверг э, вот этот постулат об аксиомах и так далее то есть э, э, лак это в противовес вот этим всем математическим философам утверждал о том что математика она историческая наука угу, вот как? Да, то есть он вводил э, страшно он вводил историзм в науку еще при том какие-то моменты диалектики — Вообще кошмар. — <сесс> да, да, страшный папилизм, грех папиризма совершил. <с iba> и как раз здесь он рассматривает то, что получается научное знание, оно развивается исторически различными, ну не парадигмами, но современно говорить так, то есть парадигмами там индуктивистскими, дедуктивными и так далее. И тут он рассматривает как раз, как происходит вообще доказательство теорем. Когда-то считалось, что теорема это такой непогрешимый, какой-то вот открыли и все, на века, навсегда. Вот метафизический такой вот mm -hmm. какой-то дух воплотился в этой теореме, и он навсегда у нас теперь с нами. Лактос опровергает это, он как раз открывает некую диалектику доказательств, как она построена. Мы берем какую-то догадку, ну какую-то гипотезу, uh -huh. что угодно, потом развиваем ее доказательно, разбиваем на какие-то лемы, там, ну, на какие-то части, доказываем их, и вот наша теорема прекрасная живет, все радуются, но потом появляются какие-нибудь люди и приводят глобальные контрпримеры, которые бьют в какие-то лемы вот этих доказательств и якобы рушат всю ну, систему но как раз лакотес показывает что если рассматривать например ну, теоремы эйлера о многогранниках то все вся теорема не рушится она через свое отрицание лишь переходит в новое состояние то есть вот эта лемма которую опровергали она модифицируется то есть она в себя вводит вот этот глобальный контрпример, переосмысляется после этого переосмысляются другие теоремы которые навязаны ну завязаны на вот эту получается что математика модифицировалась она движется дальше через свое отрицание через противоречие как бы ну гигелянством запахло сразу ну да, в общем-то, получается чистый день на самом деле, и когда да. каждый следующий шаг он, в общем-то, обогащается собственным отрицанием. Да. Да? И получается, что у нас родилась новая теорема, которая еще более крепкая, чем прошлая. Ну и как раз он доказывает это на ä, теореме Эйлера о многогранниках, ну, на, на истории этой теоремы. Получил он, конечно, за эту работу весьма жестоко, со своей, его коллеги его долго за это ему припоминали, например, Фиерабанд начал называть Лакота со скрытым гегелианцем. Но обзывать. тут как бы даже не скрытый, я бы сказал, да. Скрытым гегелианцем, кто-то там его начал обзывать марксистом, кто-то еще как угодно, ну в общем, что похуже. И кто-то пытался даже доказать, что это работает только на теореме во многогранниках Хейлера почему-то, но потом появились доказательства точно такие же других теорем и так далее. То есть с точки зрения марксистской философии науки интересно рассмотреть вот этот аспект как раз Лакатоса но э, не все так гладко проходило, э, когда Лакатос как бы, очень радикально выступил за историцистскую программу, как бы, Поппер там наверное вообще волосы на своей голове рвал, когда читал историцизм это самое страшное, что может быть вообще это основа там тоталитаризма угнетения там свободной личности и прочее когда ä, Поппер, ну, ну, то есть Лакатос и Поппер, хоть они были уч учитель и ученик, они очень жестоко зарубались на все темы по философии и науки. И как раз это было выражено тем, что ä, есть такая цитата Забавная Лакатоса, Когда Поппер выпустил свою знаменитую работу, не считая истори историзма Лакатос на, на это ответил: лучше быть нищим истористом, чем богатым позитивистом. Поэтому... В этом плане у них было ну, непонимание друг друга. Но тут на горизонте появляется новая концепция э, Томаса Куна. Угу. Да. Сегодня он очень известен своими, э, благодаря нему мы вообще знаем такие слова в обывательском обиходе, как э, парадигма, сдвиг парадигм. Сейчас об этом говорит кто угодно. Да, а, ну, в современной да. философии науки Куна ну, такая да. опять же еще одна священная корова, как да. Поппер примерно. Да. Ну, да, ну, они противоположны с Поппером, то есть если Поппер утверждает, что историзма вообще нам не надо, нам нужна логика и так далее, то а, Кун как раз говорит о том, что нам нужна только история, никакой логики нет, все иррационально. В чем это выражается? А, получается, наука у Куна развивается такими тремя стадиями. Uh, у него есть нормальная наука так называемая которая развивается без всяких скачков просто там типа накапливается знания, накапливается, накапливается постепенно наступает какой-то кризис когда новые знания противоречат ну, установившиеся парадигме они постепенно накапливаются случается революционный сдвиг парадигм и э, появляется новая парадигма какая-то которая полностью несоизмеримо старый то есть э, основа и Иррациональной концепции Кунна в том, что э, все настолько иррационально, что, например, если встретятся ученый парадигмы Эйнштейновской и ученый парадигмы Ньютоновской, они друг друга не поймут даже на словесном уровне. То есть э, у него разрыв этих парадигм настолько типа радикален, что даже слова полностью меняют mm -hmm. свой тип смысла. То есть максимально подчеркиваю, да. релятивизма знания, да, да, да, то есть любая парадигма это просто какая-то картинка, которую выстраивают ученые и вот этот момент того, что он как должен соответствовать реальности, там в принципе уходит но абсолютно. Тут как раз интересно не раскрыт довольно момент того вообще философских воззрений Куна, но вот то есть вот этот момент с парадигмами, mm -hmm. ну он везде. Никто, конечно, не понимает, на чем завязаны mm -hmm. эти парадигмы, но вот сама схема всем очень нравится. И тут появляется вопрос. Если у нас была парадигма Ньютоновская, она описывала весь наш мир, ну, который вокруг mm -hmm. нас был, все было отлично, тут появилась эйнштейновская парадигма, и она все поломала. Мир что, поменялся? Или что изменилось? То есть э, тут возникает вопрос: а что, э, то есть, как ученые вообще воспринимает мир? Кун на это отвечает просто: э, есть мир, вещь в себе которая нам никогда недоступна, Ну, то есть, как раз в кантовском смысле. Агностицизм в общем, да. чистейшей воды, да. Да, то есть, Кун, он вдохновлялся неокантианцами, их исторической программой. И у него мир – это такая вещь в себе, которая, ну, сама по себе, мы никогда к ней не сможем получить доступ, но ученые своим гением мысли могут вскрыть какую-то часть там, явления этого мира в себе. И вот это и выражается в парадигмах. То есть, вот была парадигма, которая отражала какое-то явление, вещи в себе, а сейчас вот другое явление, другое явление вещи в себе, которое называется эйнштейновская парадигма. Ну, я правда уточнил, что все-таки у неоконсианцев всех же у них всегда сохранялось рациональное представление об этом всем, mm -hmm. то есть в том же историзме, да, движении. А у Куна там совсем все плохо. То есть, я помню, у него там прекрасные есть вещи, когда он доказывает, что, например, гелиоцентрическую картину, коперниковскую, ее приняли против геоцентрической, не из-за научных каких-то соображений, а потому что соответствовало там искусству своего времени, религиозным каким-то течением своего времени. У него есть целая работа, где показано, что то, почему ученые склоняются, например, к идее, что Земля вращается вокруг Солнца, она не имеет ничего общего с какими-то реальными научными аргументами. Вот там на таком уровне все. Да, то есть получается у куна что эта парадигма она сжимает все знание mm -hmm. и все в рамках нее происходит то есть нету никакой практически как сказать, критической мысли а если она же есть то она обламывается в парадигму и все на этом все заканчивается как бы второй грех куна в том что он отрицает социальные науки как любой себя уважающий физик mm -hmm. он говорит о том что получается парадигмы они складываются только в естественных науках, ну потому что там же все так строго прекрасно никаких тебе диалектик ничего там такого нет а вот в гуманитарных науках там вечно какой-то спор срач никакой определенности нет все там друг с друг другом срутся и ничего не понятно и никакой парадигмы нет а, тут и тогда получается что а, какой-то социальные науки они не науки у куна получается а естественные науки они науки но никакого разграничения почему одно наука другой другой не наука у него конечно же нет третья а, проблема это то что у куна отсутствует понятие так называемый научный контрреволюции, если так можно выразить то есть э, революция у него есть. Э, он говорит о том, что вот сдвиг происходит. Вопрос, конечно, в том, как он происходит, потому что, ну, весьма странно, это укуна Куна описано. Но э, у него нет никакого критерия того, что научно, а что не научно. То есть то, что как раз добивался, ну, то, чего как раз добивался Поппер. То есть своим критерием э, знаменитым э, он пытался разграничить научное и ненаучное знания. У куна такого понятия нет. Если оно принято, значит оно научно. То есть любой бред, если он в академических кругах ученых будет принят, значит это научно. Все. То есть это такой радикальный конвенционализм. То есть когда сборище ученых, мудрецов собрались и решили, что вот будет Эйнштейновская, значит отныне будет Эйнштейновская и она научная. То есть э, все сводится к личности. То есть опять же исторический подход у него упирается не в какие-то ну, какую-то историческую необходимость, какие-то там э, практику человечества. Это все. То есть в головах людей. А следовательно, чтобы познать историю науки, нам просто нужно залезть в голову самых продвинутых там владельцев духа как бы научного, посмотреть, что у них там в головах. Ну и все. Вот мы парадигмы и познали. Поэтому Интересно было бы рассмотреть парадигму, так скажем, снять ее в гегелевском смысле с точки зрения марксизма. То есть как можно было бы назвать парадигму в марксистском смысле? То есть, во-первых, нужно признавать противоборство концепции. Никогда нельзя говорить о том, что какая-то концепция господствует и все. То есть, кроме нее ничего нет. То есть всегда, даже если мы берем какую-нибудь экономику, Философию, математику, всегда это противоборство различных концепций. Допустим, там если в современной экономике часто там борются там, постские сеансы и там, неолибералы, там, в философии борются какие-то представители иррациональных мыслей, и рациональных мыслей э, ну и так далее. То есть, э, то есть э, чтобы понять парадигму в полном смысле, э, как бы сказал Лукач, в тотальности ее mm -hmm. понять, нам нужно все воззрения учитывать, не только саму вот эту парадигму, вот раз Эйнштейн породил, значит мы вот за ним и смотрим. Нам нужно смотреть и критику Эйнштейна, и критики критик критики, критики, и так далее. То есть так, все все вот это все научное сообщество оно порождает полную парадигму. То есть нужно иметь другой критерий разграничения научного и, науч... и ненаучного знания. И им как раз и является практика. То есть нам нужно опираться не на историю э, умов, если uh -huh. так можно сказать, а на историю производства умов, то есть на реальную историю, как, можем, э, как можно выразиться. И как раз когда Кун появился, э, если вернуться к Лакатасу, начались жестокие дебаты. Ну потому что вот у нас была такая прекрасная uh -huh. рациональная наука, а тут появился Кун, все uh -huh. разрушил и начал тут твердить про свои какие-то исторические иррациональности. И Поппер начал там долго с ним дебатировать, а раз Лакатас ученик Поппера, значит он должен априори его поддерживать. И он свои радикальные исторические взгляды быстренько переодел в такие умеренный папилизм, если как, так можно сказать. Как, как перебывается <с polio> человек, просто заиск <с polio> берет. Да, то есть в угоду дебатов, чтобы победить Куна, ему пришлось свои вот эти старые математические труды убрать, спрятать из глаз долой, чтобы ему не припомнили а рассказывать про какие-то, ну, тут как раз появляется его, так называемая, фальсификационистская программа. Угу. Так, получается, если мы вернемся к Лактусу, то... Вот, наверное, я немножко. Да. Вот мне как-то вот видится пока что это вот есть в марксизме такая диалектика абсолютной относительно истины, да? Угу. И вот так выглядит, как будто вот берет э, Поппер лишь абсолютный кусок из диалектики, и абсолютизирую его, да? Кун, напротив, бьет лишь относительный, ну а как бы тотальность, да. понять, что Маркс еще в 19 веке говорил, и Энгельс, о том, что между этими вещами есть диалектика какая-то, и вот так только можно и понять процесс, как-то вот ни до, ни до кого не доходит, да? Да, ну, это как бы правильное замечание, но тут вопрос в том, что они не могут до этого дойти, ну да, вот вообще... Ну пусть они позитивисты, Диалектики, да. да, абсолютного и относительного, просто банально, потому что они не понимают, что практика может быть рациональной. То есть mm -hmm. вот критерии практики для них выносят какой-то иррационализм. по ну априори mm -hmm. так происходит, потому что ну, люди они действуют случайно, у них нет никаких типа двигателей, они просто ну вот и трудится, никакой рациональности. Ну да. Поппер к тому же нас же учил, что если мы начинаем теорию какого-то политического действия выводить, то это ведет к тоталитаризму. Да, нужно вот там на эмоциях скакать, и вот это да. все. И как раз Лакатос в своем ну, новом периоде, можно его назвать фальсификационистским периодом, начинает с того, что он критикует Поппера. Я не знаю, наверное, никто так не критиковал Поппера, как его ученики, но тут вопрос в том, что он рассматривал как раз критерий Поппера знаменитый. Даже если откинуть факт того, что сам критерий Поппера не подходит под критерий Поппера, в нем есть другие проблемы. Лакатос видел два пункта. Первый ⁇ это то, что этот критерий очень тоталитарен в науке, так. если так можно сказать, потому что он приводит к любому, ну, то есть к полному консерватизму. Если реально научное знание развивалось по критерию Поппера, то никогда бы не, не было ни квантовой механики, ни космологии, потому что все эти концепции, как только они еще на уровне идей, гипотез и так далее, они бы все отметались полностью концепцией куна. Ой, поппер, концепцией да. поппера. То есть э, этот критерий, наоборот, поддерживает консерватизм науки, а не какое-то ее развитие, хотя поппер собирался, ну, наоборот, как-то делать. А второе, что, в чем тут проблема? поппер все-таки до конца не отделался от э, логического позитивизма и прошлого э, там, с карнапами и так далее mm -hmm. вот, этими персонажами и из-за этого его историческая программа она очень э, ну, идеалистически выглядит из-за этого получается что по миру гуляют какие-то осколки идей каких-то теорий там программ и так далее ну, то есть там Ньютон придумал одну теорию, потом придумал другую, все это без какой-то связи. И Лакатос тут как раз видит проблему, потому что получается, если бы, если опровергнуть одну теорию, то она и есть, ну теория и все. Лакатос вводит такое понятие, как научно-исследовательская программа, то есть он видит то, что если даже какую-то концепцию Ньютона опровергли Сама ньютоновская, ну, то есть, вся ньютонизированная наука, она никуда не делась, потому что есть, ну, так называемая научно-исследовательская программа. Это комплекс всех теорий, которые подвязываются под, ну, под какой-то исторический период. И тут он выделяет четыре стороны вот этой научно-исследовательской программы. Что интересно, два из этих терминов, ядро программы и защитный пояс, Лактас позаимствовал из своего партизанского прошлого, потому что когда он был в молодости со своей женой партизанил в Венгрии, которая оккупирована была фашистами, там как раз и было объяснение, ну как штаб назывался ядром, а защитным поясом называлось как бы, вот эти все партизанские отряды, то есть такой интересная отсылка я знал <смех> не знал да <смех> и как раз вот ядро программы это получается какая-то методология то есть это какие-то логические структуры которые заложены для ну какие-то аксиомы если можно так сказать не в математическом смысле понятно которые, из которых уже была ну какой ты что-то доказываешь защитный пояс это теории которые подтверждают твое ядро ну, то есть, э, это какие-то э, доказанные гипотезы, э, ну, какие-то опыты, проведенные, доказывающие твою правоту, ну и так далее. То есть, э, а также есть два понятия положительные евристики и отрицательной евристики. Что это такое? Ну, вообще, евристика – это теория познания, можно сказать на русский Ну, обоснование, обоснование, движение доказательства. И получается положительная эвристика, она влияет на то, что ты, когда доказыв... ну какая-то научно-исследовательская программа развивается, она накапливая свой защитный пояс, все более типа крепкий, у нее появляются преимущества перед другими. То есть это какие-то как -то сказать, сильные стороны, то, что mm -hmm. она доказывает лучше остальных. А отрицательная эвристика, это получается места, которые этой теории приходится избегать чтобы она, ну, чтобы, потому что это опровергает ее ядро. Ну и вот, получается, эти четыре составляющие, это такие четыре абстрактных куска конкретной вот этой научно-исследовательской программы. И чего, ну, в чем смысл вообще этой концепции? В том, что Лакатос, когда рассматривает научно-исследовательские программы, он начинает э, смотреть на то, что эти научно-исследовательские программы конкурируют между собой. Ну, то есть, например, там, э, ньютоновская концепция, э, э, получается, конкурировала там, с аристотелевской uh -huh. и галилеевской и так далее. То есть, э, они э, находятся в конкуренции, но ему нужно тогда понять, как, почему одна концепция переходит в другую и не прибегать к революционным сдвигам, как у Куна. Что он тогда видит? Получается, каждая теория, когда она накапливает свой защитный пояс, постепенно ее положительная эвристика начинает скапливаться в отрицательную эвристику. То есть такая ди диалектика положительные и отрицательной эвристики. То есть постепенно программа все больше накапливает свои отрицательные эвристики, то есть мест, которые ей приходится избегать. Например, если брать какого-нибудь Птолемея, он когда доказывал свою геоцентрическую систему, все с новыми астрономическими открытиями ему эти эпициклы, которые ну, uh -huh. кружились вокруг Земли, приходилось все более усложнять, усложнять, усложнять, до того, что это была настолько сложная математическая система, что там сами последователи Птолемея запутались, что там, куда крутится. Да, и получается, что в программе Птолемея э, отрицательная евристика ну, настолько разрослась, что просто концепция ну, начала умирать. И она проиграла уже Коперниковской системе. Ну, получается, знание развивается вот таким вот образом. И Лакатос отсюда начинает сравнивать различные научно-исследовательские программы. Ну, как обычно, у него это там, Аристотелевская, Ньютоновская, точнее Галилеевская, Ньютоновская и Эйнштейновская. Ну, то есть, по классике такие научно-исследовательские программы, но в самой науке, в философии науки, эта концепция не прижилась. То есть, uh -huh. ее посчитали слишком громоздкой и, типа, слишком идеализированной, но она прижилась в экономике. То есть, Лакотес даже своим, своей вот этой программой выдавил позитив, позитивистскую программу Мизеса. То есть у него там была а до да, позитивная философия экономики, которая говорила о том, что у нас вот можно что угодно взять за гипотезу, если она дает практический результат, значит отлично, значит мы на правильном пути. Uh -huh. То есть любой бред можно взять за основу, лишь бы оно как бы давало плоды и даже если оно не соотносится с реальностью. На смену этому пришел Лакатос и научные- исследователи как раз сейчас зарубаются на тот счет какая научно-исследовательская программа экономики лучше всех как и в этом плане было бы возможно интересно рассмотреть сравнение последователей лака за марксистской экономической программы и неолиберальной экономической программы. о чем вообще говорит неолиберальная экономическая программа? Это совершенные рынки, ну, прибыль как главный фактор, совершенное знание и, ну, и достоверная информация, которая ну, от каких-то источников исходит. Это четыре таких постулата, которые входят в ядро неолиберальной системы. Из нее уже выходят различные теории защитного пояса, но они весьма частны что мы можем заметить. Например, там теория, монетарная теория Фридмана, которая говорит о том, что инфляция ⁇ это денежный фактор. Ну, то есть от количества денег зависит инфляция. Не будем упираться в доказательства, ну и в его доказательства, но она банально не упирается в эмпирические факты даже если мы посмотрим на его сами эксперименты с чили то полный провал да. экономический геноцид и да. вообще вся радость да то есть нет то есть даже так экономическая теория фридмана не под не подтвердилась в эмпирическом второй это фактор это институционалистские воззрения то есть то что вот Будут у нас прекрасные институты демократии, судов независимых mm -hmm. и так далее, и наш, типа, наша страна заживет как в сказке, будет как в Америке. Ну это поппер вот такую штуку особенно продвигал, конечно. Да, и как раз хорошо об этом говорил Борис Коверлицкий в своих роликах, про то, что эти эксперименты в различных Зимбабве, Конго и так далее не увенчались никаким успехом, потому что малый бизнес в страхе бежал от этих институционалистских формализмов их бизнеса по торговле семечками или бананами. Но если мы рассмотрим марксистскую экономическую программу ну в ядро понятно входит диалектика то есть э, диалектика она развивает все э, ну благодаря ей развиваются все вообще э, экономические категории в капитале маркса то есть когда мы берем защитный пояс э, мар... ну, защитный пояс маркса звучит не очень но если мы берем защитный пояс марксизма то в него входит множество теорий это и трудовая теория стоимости, и теория прибавочной стоимости, и, теория, и закон тенденции нормы прибыли к понижению и так далее. То есть ну, большой массив очень защитного пояса, который подтверждается эмпирическими фактами. Например, в работах там, Пола Кокшута там, доказывается эмпирически трудовая теория стоимости благодаря графикам шведской экономики. Там у Анвара Шейха доказывается закон тенденции нормы прибыли к понижению эмпирическими фактами на, на экономике США. То есть э, защитный пояс очень крепок как бы, у марксизма, и э, э, эмпирические факты весьма ну, подтверждают этот защитный пояс, что свидетельствует о том, что положительная эвристика у марксизма пре, превалирует над отрицательной эвристикой. И а, второе, что бьет на неолиберальную программу ну, с точки зрения марксизма, это получается трансисторичность. То есть mm -hmm. у неолиберальной э, парадигмы они, они считают, что человек это трансисторичное какое-то какое существо, которое от природы такое. Ну, то есть главное, да. это всегда была идея у буржуазных экономистов, что как бы, капитализм ⁇ это естественное положение вещей, да, и, как бы, и в принципе это то, как должно быть, и по-другому быть не может. Да. И как раз проблема тут в том, что марксизм, благодаря своей исторической как бы, парадигме, он эмпирически больше фактов дает, чем природная сущность человека. То есть вот эти в марксизме единство биологического и социального в человеке дает больше фактов для науки, чем просто одна сторона биологическая. Ну, то есть это и так понятно. Но э, тут еще один вопрос с догматами о совершенной информации и прекрасных э, рынках. То есть когда мы берем э, марксистскую теорию товарного фетишизма, мы видим, что э, на самом деле информация совершенно несовершенная. Да, люди живут в иллюзии, в общем Да, информация совершенно несовершенная, и доступ к правильной информации – это очень спорный фактор, который принимается неолиберальной программой просто как данность, без всякого доказательства. Ну и отсюда... Что можно вывести по лакатовской системе, что получается в конкурентной борьбе марксистская э, научно-исследовательская программа превосходит на его либеральную экономическую программу. Ну, кто бы сомневался! Кровецкий попер Поппер уже рвут себе, что позитивистскими методами диалектика доказывается, но... Получается, научно-исследовательские программы появились, Лакатос еще стал популярен скорее благодаря этому. Но было множество и критиков этого подхода. Например, один из самых эпатажных – это Фей прекрасно Прекрасный, конечно, персонаж. Да, да. Из любимого, да. да. Он был философом науки, тоже учеником Поппера, но он был падшим учеником. Да, когда они все вот три ученика поппера собрались, один из них сказал, что все это фигня, что ты тут поппер говоришь. Это как бы рационализма никакого нет, я ухожу в рационализм, и, короче, на темную сторону силы перешел. Да. да, и э, Фейрабант откололся от такого кружка поппера, так называемого, э, и они все считали, что когда-нибудь он к нам вернется, поймет, что рациональность все-таки есть, но нет. Ферабент в своем манифесте так называемой анархической эпистемологии, э, заяв, заявлял о том, что он яростный оппортунист по отношению к любой науке. Я да. Хохмуп вспомнил да. хорошее да. свое время. Знаете, вот когда было одно время был очень популярен сериал Доктор Хаус то в интернетах, в журнале, в философском сообществе внезапно заметили, что отношения там главных героев, собственно, Доктора Хауса и Вилсона, они полностью соответствуют отношению Лакотоса и Фейрабинда. Где Фейрабинд, который он тоже на ранение получил, у него боли были постоянные эти, и вот он такой вот злой ходил, постоянно бурчал, короче, да, и рядом такой вот покладистый как бы видишь, да? который Лакотос явно изображает. И вот были такие чуть ли не теории заговора, что на самом деле вот динамика между этими персонажами серия это полное намеренное воспроизведение отношений этих персонажей, собственно, да. И получается, что Фиерабанд в своем манифесте утверждал о том, что в какой-то мере правильные вещи, о том, что вообще наука в капиталистическом мире она весьма продажна, то есть потому что наука покупается, гранты выдаются на какие-то исследования, на какие-то не выдаются, они погибают зародыши и так далее. А, отсюда э, Фер, Ферабант решил, что надо эпатировать всю эту публику, чтобы показать, насколько этот спектакль всем, ну всем шопасто чертел. Поэтому он сказал о том, что он будет солидаризироваться с кем угодно. Может с учеными, может с религией, может с астрологией, может с гомеопатией, может с китайской медициной, лишь бы против всех. Да, он может защищать, он, как он заявил, он может за деньги защищать что угодно, платите только деньги, что называется. Да, отсюда такой постмодернистский корень в постпозитивизме Фейерабанда о том, что вообще зачем нам какая-то наука, если это просто сумма мнений. Да, и поэтому у него получается, что там есть интересная работа Фейерабанда про астрологию, которые он критикует получается ученых которые подписали в журнале гуманист 186 ведущих ученых подписали письмо о вреде астрологии и о том что пора с этим что то делать и тут фейераббант выходит на сцену и начинает говорить что на самом деле вот эти ученые они религиозные фанатики а астрологии это классная тема и он начинает говорить о том, э, ну, то есть такими софистическими приемами, даже такими еще старыми, он начинает доказывать астрологию, там, по типу того, что там ученые пишут, что вот нет никакого доказательства того, что звезды влияют на человека. И тогда Фейрабн говорит: Ну как же, газовые пылевые облака э, там влияют на Солнце, Солнце влияет на нас, значит, звезды влияют на людей, все как доказано. Вы в пух и парах и разбиты. Uh, то же самое он там про китайскую медицину писал и так далее. Но что самое интересное, ни во что из этого он не верит. Да, это важно отметить, что он из принципиальных митологических позиций защищал то, чтобы вот эти их принимали всерьез эти теории. Ну да, сам он был нормальным материалистом и вообще как бы вполне рационально мыслящим человеком при этом. Вообще на протяжении всего этого ролика можно заметить, что Лакотас, что Фирабнт очень часто ссылаются на какие-то левые темы. Ну, то есть на какие-то угу. продажность науки, там, какие ну, на диалектику, на гегеля, угу. еще на что угодно. Ну, тут да, вообще анархистом <с> себя назвал. <су extremes> да, то есть это может удивить некоторую <rifly> публику, потому что постпозитивизм у всех, ну, вообще, обычно это называют позитивизм, хотя правильно, постпозитивизм. <су surveys> Ну, принято, что они всегда против как бы, марксизма и вообще никак с ним не связаны. То есть, это такие два антагониста, что называется. Получается, позитивизм и марксизм представлены двумя антагон... ну, как два антагониста, но на самом деле все намного сложнее. Если мы посмотрим вообще на историю постпозитивизма, то раньше это был так называемый логический позитивизм, но когда пришел Поппер и начал свою волну постпозитивизма, он ее начал с того, что он переводил на немецкий язык книгу Ленина «Материализм и империокритицизм То есть это была его практически настольная книга, которую он изучал для того, чтобы опровергнуть позитивизм как раз. Это же не говоря о том, что у позитивистов тоже мархисты были свои. То есть он опровергал позитивизм как раз, чтобы родить свой вот эту постпозитивистскую концепцию. Ну, понятно, что потом в связи с конъюнктурой его марксистские взгляды превратились в антимарксистские взгляды. Ну, сначала в социал-демократические, но уже потом в антимарксистские. В этом плане их судьба с Лакатосом очень похожа. Про Лакатоса тут говорить даже и не стоит. ну Тут и влияние Ленина, Лукача и всех остальных марксистов даже ну, не скрыто, и, и Гегеля. А Раббент, он точно так же пришел к попперу через марксизм, когда, когда читал ту же материализм и империокритицизм, увлекся наукой, опровержением позитивизма, и пришел к чему-то вот новому. Ну, и через это перешел к какому-то постмодернистскому возрению. Открывается страшное. Оказывается, антимарксизм придумали марксисты. Да, Замечательно, да. да. да. То, есть, то есть, мы повинны, к сожалению, в позитивизме. И это наш грешок, поэтому нам с ним и разбираться. Да, и как раз, ну если продолжать про Ферабан, он с Лакотосом поддерживал такую дружескую переписку, дружественно-ненавистную, они друг друга как бы там последними словами обзывали, там свои концепции друг друга обливали помоями и так далее. И Ферабан выделял, получается, такие стороны, проигрышные в концепции Лакотаса это во-первых то, что концепция Лакатоса не учитывает движение вообще историческое вот этих программ то есть программы они как такие отдельные сущности одна пришла на смену другой и все никакой связи между ними нет. и отсюда получается что например какой-нибудь атомистический подход который еще господствовал в древней греции он проиграл как научная программа ну, религиозным концепциям. А потом ну, в xix 20 веке опять вышел на первую, ну, на первую полосу, что называется. То есть в концепции Лакатоса получается, что А что делать этому ученому? Он либо поддерживает прогрессивную концепцию, которая будет в будущем как бы будет, mm -hmm. ну, еще более прогрессивной, либо он должен отказаться и страдать, потому что он, он выбрал не ту сторону. И отсюда получается, что выгодные стратегии для научной исследовательской программы это консерватизм как раз, а не какое-то развитие, потому что вдруг ты откажешься, а там найдутся какие-то новые факты, и твоя программа опять, ну, опять станет первой. И отсюда получается, что наука не развивается, а консервируется в своих э, воззрениях. Второе, что фейерабант uh, выделяет это то что uh, эти ну пункты которые мы выделили в концепции лакотеса они очень хорошо подходят под философию науки 20 века но если мы берем какие-нибудь магические научные воззрения аристотеля это весьма очень плохо вписывается в научно-исследовательские программы Лакатоса и отсюда могут появляться всяческие парадоксы того что аристотелевская физика превосходит в каком-то плане э, воззрение, воззрение различных современных э, этих, нау, научных исследователей и так далее. То есть это все закономерный итог того, что практика не учитана как критерий истинности и как двигатель исторического прогресса. Сам Фераббэнд этого, конечно, не понимает, к сожалению, но некоторые проблемы выделяет, э, ну, правильно. Но в чем тут проблема? все из всей этой критики Лакатоса выделяет только то, что, ну, что получается, что научное знание иррационально, но у него нет никакой рациональной стороны вот я опроверг последнего рыцаря рациональности как бы Лакотеса. значит, я победил. И, в частности, он приводит свой знаменитый пример того, что научное знание иррационально. Если мы возьмем старую астрономию, то считалось, что орбиты вокруг, ну, в Солнечной системе они круглые. Uh -huh. ну, то есть по кругам движутся эти объекты. Но когда пришел Кеплер, он изменил это воззрение на эллипс, ну, эллипсоиды, по которым движутся в Солнечной системе небесные объекты. Отсюда э, Ферраббен выводит, что Кеплер никогда бы не мог взглянуть в космос, и увидеть, mm -hmm. что эти орбиты ну, эллипсоиды, он просто их придумал, ну потому что вот ему так захотелось, вот эллипсоиды точка, вот это и отсюда он говорит, что ну и как тут какой рациональность, вот захотелось э, Кеплеру эллипсоид, кому-то еще что-то захочется, ну вот ему повезло, его концепция что-то там э, сыграла ему на руку, там и все ее признали, а может не признали? Но в чем тут проблема в воззрении Ферабан? Он считает, что воображение, ну, одна из важнейших функций человеческого мозга, она как-то отделена совершенно от каких-то рациональных черт. То есть воображение, оно как-то существует самостоятельно в виде какого-то духа, которое там вскрывает каким-то чистым разумом какие-то твои закоулки и рождает какие-то гениальные идеи. Но как раз происходит не так. Если мы посмотрим научные исследования, то вообще функция воображения она не для того чтобы что-то придумывать а для того чтобы осмыслять все вокруг нас вообще даже если мы возьмем по Хайдегеровски разделим слово воображение то получается что воображение то есть вообразить то есть создать образ чего-то что у нас уже есть в мире то есть нам Воображение нужно не для того, чтобы что-то придумать, а для того, чтобы объект, который у нас в мире есть, когда мы видим его глазом, создать его образ в нашем мозгу. Отсюда э, мы можем закономерно вывести, что все, что воображаемость, ну, по определению существует, да и Почему Фейрабонт ошибается? Он считает, что эллипсоид от круга ну, как бы нигде не видно, ну, мы не можем в космос заглянуть, а для этого не нужно никуда заглядывать. Потому что преображение круга в эллипсоид это совершенно закономерный процесс, когда мы круг сожмем, Мы просто нажмем на него и вообразим себе, что то же самое может произойти в небесных, с небесными телами. То есть это просто переосмысление наших человеческих каких-то отношений, здесь нет никакой иррациональности. И в этом плане интересная есть цитата Эйнштейна о том, что все ну, то есть книги Достоевского ему намного больше помогли в научной деятельности, чем все труды Гаусса. Понятно, что он здесь скорее патирует и как сказать, преувеличивает, но про что он тут говорит? Он говорит как раз про то, что художественная литература, она схватывает как раз вот этот момент воображения научного. То есть, вот если мы читаем какого-нибудь там, не знаю, Сервантеса, Достоевского, ну, кого угодно там, Джека Лондона, они схватывают мир вокруг себя в каких-то сторонах, которые не замечают другие люди, и осмысляют это в каких-то художественных категориях. А когда человек это все читает, он начинает ну, применять на свою какую-то отрасль и переосмыслять ну, всю науку. То есть его воображение стало лучше, он вообразил новые объекты, и он может как бы, придумывать новые какие-то научные... какие новые научные изыскания производить. Вот так можно фактически опровергнуть Ферабанда, и закономерно видно, что... Он здесь просто не видит, опять же, критерия практики. Да. да. И как и все остальные постпозитивисты. И считает, что она какая-то иррациональная. Ну, хотя его научный оппортунизм защищал бы, наверное, так же отлично и марксизм. Да, если бы изменилась конъюнктура, я бы он сразу бы перестроился. Да, поэтому в этом плане тут все понятно. Ну и если подводить какой-то итог... Uh -huh. Если мы возьмем концепцию Лакотаса, то видно, что Лакотас – это такая своеобразная жертва холодной войны. То есть э, человек пытался прижиться в системе советской, из-за этого действовал в марксистской как бы, стезе. Потом конъюнктура поменялась, он поехал на запад, значит, надо больше в позитивистском ключе мыслить. Но э, как раз тут интересен в этом плане случай э, – когда Лакатос участвовал в, одном из научных, ну, в одной из научных конференций между советскими учеными, он долго писал петиции про то, что нельзя допускать советских ученых на эту конференцию, надо разделить типа западных и советских, потому что советских типа туда приводят не из-за научных достижений, а потому что они хотят нагадить нам своей пропагандой в голову, типа, Маркса, поцитировать и Ленина. Да. И он все гневно писал. Различные жалобы, и точно так же, когда один из известнейших историков советской науки, Лорен Грэхэм, угу. он, ну, ему был доступ в СССР, в архивы и так далее, и Лакотас его долго и упорно пытался уничтожить, типа культура отмены. Он там все время писал в издательство про то, что он Лорен Грехом сталинист, он там типа пропаганду советскую ведет, он там чуть ли не шпион, типа... Потому что он отзывается в положительном ключе, типа, о советской науке. И не отмеч... можно, ужас да, какой. И не отмечает тоталитаризм этой системы. Да. А делает он это для того, чтобы его советские эти кураторы, они ему дали доступ, типа, к советским архивам. Да. Ну и Лорена Греха мы закономерно за это травили, и многие его книги не издавались на Западе, в том числе благодаря Лакатосу. То есть Лакатос это такой своеобразный... Оппортунист <свят> научной мысли, который э, в какой-то стезе, ну, в марксистской стезе принес какие-то интересные идеи, в позитивистской стезе тоже какие-то интересные идеи, и везде он пытался просто выжить в этой двухсистемной... <свят> ну, <свят> в этом, тяжело выжить да, было, <свят> да, пытался, в этой, дедушка. Да, в этой двухсистемной, как бы, в этом двухсистемном мире выжить. Ну и вот закономеренный ток, что когда, ну часто Лакатоса называют рыцарем рациональности, так называемым mm -hmm. последним, ну и эта рациональность закончилась тем, что он стал ир иррационалистом, потому что его концепция породила различные постмодернистские воззрения, точно так же, как концепции Ферабанда и так далее. То есть это все постпозитивистские так или иначе воззрения, они постепенно ушли в постмодернизм. Что получается, последние рыцари рациональности это марксисты, да, все-таки, конечно. Поэтому когда-нибудь мы расскажем про современных рыцарей рациональности марксистской мысли. Но вот этот корень, скажем, философии науки, получился таковым. И другого для вас у меня нет, к сожалению. Спасибо. С нами был Максим Коваленко, придерживайтесь марксистского мировоззрения, изучайте науку и диалектику, и до новых встреч!